Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Умар Усманович, фамилия Ахсянов. Я президент компании «Низар». Возможно, многие из вас меня знают. Я уже в этом бизнесе довольно давно. Работал я со многими MLM-ными компаниями, в том числе с компанией «Фаберлик». Был президентом компании «Декарава». Ну, много чего было. Сейчас мы начинаем наш новый проект он весь построен на мицеллах. Что такое мицеллы? Мицеллы это наночастицы размером всего лишь 30 нанометров. Ну, для сравнения молекула коллагена имеет размер 2 нанометра. То есть это ну, истинные наноразмеры. Мицеллы, что мицеллы? Мицеллы это такие частицы. Это вообще, я, чисто чистейшей воды транспортной системы. Размер 30-15 нанометров. Они э, очень устойчивы устойчив к воздействию соляной кислоты, устойчивы к воздействию любых факторов агрессивных внешней среды. Э, они проходят без всяких проблем желудок, доходят до 12-спиртной кишки, где всасываются. В состав мицелла могут быть включены любые ингредиенты. Самое главное отличие мицелла заключено в том, что они, мицелл, препарат, включенный в мицелл, обладает стопроцентной биоусвояемостью. Это, вообще говоря, нечто невероятное. На нашем отечественном рынке аналогов нету. Вот мы сегодня для вас сделали два препарата. Мецелы с красной щеткой. Ну, вы, вероятно, знаете, что такое красная щетка. Если не знаете, можете посмотреть в интернете. Это действительно уникальная трава. На Алтай ее да, траву даже называют еще Божий дар женщинам. Хотя в реальности это трава, которая показана как женщинам, так и мужчинам после 40 лет примерно. Второй препарат, которым мы гордимся, это препарат высочайшей эффективности на основе витамина D. Препарат, показанный, особенно показанный женщинам после 40-45 лет, потому что в этом возрасте всасывание жирорастворимых компонентов падает. И наступает то, что у женщин называется остеопороз. Это очень неприятная штука. Так вот, если вы будете пить нашими целы, у вас этих проявлений не будет. Если вы начнете вовремя употреблять мицел с витамином D, у вас не будут развиваться дефекты с осанкой. У вас не будет ну, многочисленных нарушений, которые, вообще, говорится, сопровождают гиповитаминоз, витамин D. То есть пониженное усвоение витамина D. Ну, витамин D с с кальцием. Но ну, в любом случае, если вы будете пить наши мицеллу, у вас не будет остеопороза. Мы в плане наших, дальнейшие, дальнейшие наши ближайшие планы заключены в том, что мы будем делать мицеллы ну, совершенно разной направленности. Просто разноправленности направленности. но ну, вот э, самый ближайший это будут мицеллы с кедровой живицей. что кедровой живицы, вам не не нужно рассказывать. Теперь представь себе, что вот все, что будет в составе мицеллы с кедровой живицей, будет полностью э, всасано, ути, утилизировано. Это, вообще говоря, просто бесподобно. Попробуйте, вам понравится. То же самое скорее косметики. Косметика будет на уровне липосомальной косметики, может даже лучше. Косметика, которая будет проникать глубоко в эпидерму, в дермальные слои, но будет обладать высочайшей активностью. Причем мы предложим в самое ближайшее время как медсел, так и косметику с различными, очень редкими, и эффективными наполнителями. Вы об этом узнаете скоро, и я думаю, что я еще с вами не раз встречусь, и мы над тем поговорим. Удачи вам! Начинайте.